Так, что то давно мы топ-кейсов не открывали, либо же самых дорогих кейсов на сайте. Сегодня мы это исправим и откроем топ-кейсов на 60 тысяч рублей. Конечно, вставочка с Твичом. Привет, огромное спасибо Бортове Твича, что поддерживаете, смотрите. Сейчас день через день начали стримить еще активнее, с новыми силами. Если ты хочешь попасть на прямые трансляции, ссылочка на Твич в описании будет. У нас уже 1600 фолловеров, как это здесь называется. Короче, спасибо за поддержку, ссылка на Твич в описании. Ролику. поехали топ кейс открывать Да, кстати, ребят, спасибо, что пополняете по промику, я уже 6к заработал с ваших пополнений от G4R, промик на 40% и 5% человеду, спасибо вам. У них, кстати, прикольная тема появилась, оставить отзыв. Я уже оставлял, но оставим еще один, я, короче, писал вот такую тему. Подарите драгон лора, пожалуйста, пожалуйста. Да, мне, бля, мне Нужно компью, Компьютер для учебы Честно Короче, оставим отзыв, можно у них тут, я так понимаю Скины просить, бля, реально давайте Завалим топ скин, чисто подарить драгон лор Ебать, они охуеют. Ладно, блядь, ну прикольная тема, прикинь, реально Завтра трейд, блядь, с Делом придет, я вообще охуею Ну что, настало время кеков Мемов и кринжа, поехали Сразу залетаем с двух но в топ-кейс Стоимость одного кейса на данный Отрезок, промежуток Вот этот промежуток был крутой Короче, стоимость кейса сейчас 7000 рублев Как он будет выдавать, хрен его вообще знает Но топ-кейс на... Топ-скине, как бы это парадоксально и не звучало, хотя бы выдает. На Изике топ-кейс очень редко дает, но на языке, если он дает, то он дает не в бровь, а в глаз. И еще и на очень много денег рублей. Кстати, топ-скин сегодня неплохо. 88К. Кстати, ребят, деп не маленький. Пожалуйста, поставьте лайк ролику. Ну, деп реально нифига не маленький. Он всего лишь в 3 или даже, да, в 3 раза больше, чем... Кстати, графит, блядь, неплохо. Он, короче, в 3 раза больше, чем у нас депы на Твиче. Вот реально ребят залетают такие, типа, вот, ты, собственно, миллионы на ролики тратишь. Какие миллионы? По факту вот этот балик, это всего лишь в 3, может, даже в 4 иногда раза больше, чем стрим на Твиче. Поэтому удар молнии, блядь! Хорошо. Хорошо, блядь. А я орать-то сейчас не могу. У меня, короче, два ночи. Сейчас сбился режим и я сильно не могу орать. Но это 72 тысячи. А, давно не выпадали ДЛы, вои, с кейсов, так вообще. Поэтому будем сегодня что-то подобное выбивать. Хочется попробовать. Ну и вот, реально стримы залетают. Такие, типа, вот, блядь, а на, на роликах у тебя деплям. И я такое говорю челу, типа, когда был последний раз деплям? И чел ливает с Пи Вот, если ты хочешь подобную а, дискуссию вести со мной на твича, заходи. Там можешь я адекватно буду отвечать. Но на самом деле очень мало неадекватов. Это, конечно, радует. Тем временем нам выпадает откровенный кал и шлак. Потому что это стоит 20 тысяч, но этого мало. А по поводу Изика, я там собираюсь все-таки сделать прокачку аккаунта. Если Изидроп менеджер или кто-нибудь смотрит, сделайте мне что-то с шансами, пожалуйста. Ибо мне нихуя не падает, а ролик записать хочу. Ну нихуя не дропается. Еще, блядь, удар молнии, я его не увидел. 57 тысяч. Реально, блядь, ну, дропается. Уже два удара молнии, но ну, не так... Не так... Хорошо, потому что деп то по факту 60 тысяч и плюс 20к депа, блять, слабо. Реально слабо и нам нужно больше золота. Ебать, человек ты охуевший, да, вы скажете? Нет, ну а по факту деп 60к, нахуй, почему так мало денег? Сыпется нам. Я хочу все-таки выбить. ДЭЛ, блядь, реально, ДЭЛ с кейса уже 300 лет и 3 года не выпадал. Хочется очень сильно подобное увидеть, блядь. Легенда, нахуй! Хорош! А ты хорош! А че так, девушка, блядь? Че так, девушка? Стоит стоят эти легенды, 74К. У нас плюс 27 тысяч рублей от этого, блядь, от депозита, от этого, блядь. И вот это у меня обширный, достаточно словарный запас. А, а этот, блядь, отправил меня, собственно, такой-то матери. Блядь, что такое? 43К, блядь, ну типа... Короче, реально, это... По факту можно назвать самый популярный Кейс, наверное, самый дорогой, но не самый дорогой Самый дорогой перчаточный, самый дорогой из сборок Ну и самый хайповый, с тем учетом, что Еще на Изике есть, но, блядь, на Изике Я боюсь открывать, тем более сейчас Потому как нихуя мне оттуда не выпадает Прошу обратить на это внимание Манжеры Изика, потому что хочется записать Прокачку аккаунта подписчика, блядь А мне нихуя не подает Вопрос, почему? Ну реально, вот только Начали аккаунты подписчиков качать, блядь И хуякс, все, с Изика Ничего не дропается, это настолько обидно. кстати. Кстати, из сборок это самый дорогой кейс, потому что кейс ковбоя 1000 рублев мало, откровенно, а из других сборок есть ванила кейс, есть гладиатор кейс, но остальное все для девочек. Мы же мужчины с яйцами, поэтому нам нужен самый дорогущий кейс. Кстати... Сахар дешевый Я думал, это Иван Зола, блядь, ладно Это я, спасибо, что еще раз писали Кстати, появился кейс алмазный бустер Охуеть Он стоит, блядь, но он стоит нифига не дешево Я не знаю, что здесь ебать Окей, давай откроем 10 кейсов, кейс почти 3000 стоит Я его не видел Тут, кстати, ссылочки на Twitch на YouTube и ВК Почему на моем кейсе ссылку на Twitch еще не добавили? Вопрос Надо, блядь, им в поддержку сукануть, сказать, что за хуйняк Кстати, два ножа выпало Ну но и кейс не дешевый, не стоит забывать 40К, блядь, найс а депа у нас э, нихуя ни, ни особо не прибавилось. Да, самый дорогой это случайный нож. И все. Ну, короче, бля, можно разбавить контент и пиздануть три ножа. Но суть в том, что очень-очень высокий прайс у кейса. Я не понимаю, почему они не поменяли прайс, но чисто разбавить, и все-таки, блядь, а давай-ка мы на живые еще покрутим. Сделать реально хайповый ролик, надеюсь, на вашу поддержку. Главное, чтобы эта вся история купилась. Это, блядь, самое основное. Первостепенная задача 27 тысяч. Блять, топ скин. Почему такие дорогие кейсы, случайный нож? случайно тайная. Ну, типа, блядь, ну должно же что-то выпадать. Что за, блядь, Фрихенд, ну от хуйня. Это, по-моему, 11,15, сколько он стоит? 18 тысяч. Бля, ну давай еще один и пойдем на топ-кейс. Ну от пиздец, это все, это минус 2, бля. Открыли сколько мы? Три, бля, кейса пизданули. Я... А, ну да, блядь, конечно. Штык нож легенды, на нахуй. Чело выпал, блядь. Твич, вся хуйня, блядь. Вот я вроде не Твич, ну как бы и Твич и Ютуб, ну что за, блядь, за пиздец. Название кейса. P90 ностальгия, блядь, что это такое? Почему P90 Nostalgia? Это что, блядь? Какое-то секретное слово, бля, прикол. Кто P90 ностальгия. В чем прикол? Ладно. Топ-кейс. Топ-кейс крутятся, бабки крутятся, не, не мутятся. Нихуя, но ну, это пиздец, пацаны. Реально, ролик, блядь, минус 60 кусков. Охуенно вообще-вообще. Просто заебись. Открыть быстро семка И там шальная императрица. Ой, блядь. Ладно... Охуенный ролик, там, да, хорошие, конкурсы интересные Зато, блядь, на проверке всех сайтов топ-скин нам выдавал как просто не в себя нахуй Нет, реально, если, кстати, не видел проверку всех сайтов, посмотри Потому как, блядь, там так выдавал топ-скин MyCSGO, от MyCSGO я вообще охуел Что -то... удар молнии, блядь, слава богу, мы сейчас начали окупаться, даже приятно А давай-ка мы из этой хуйни что-нибудь подороже сделаем Ебать, кейс дорогой Подожди, а что у них по бонусным кейсам? Стой, я открывал вроде бы бонусные кейсы Да, я их открывал, и там не было этого кейса. Тут то только most Wanted, Они добавили кейс за 8000 бонусов, пиздец. А, не, мы его тоже открывали. Ладно, апгрейд. На чем можно заапгрейдить? Прикинь, бля, давай сейчас сделаем. Ну, чисто рискнем, реально, блять, риск. Я давно такой хуйней не занимался. В основном это было в роликах по кейс батлу. Короче, погнали, блядь. А чё со хуйня с апгрейдом, куда он улетел? Ребен, он тут такой есть, блять. Пиздец, ахуительно. Чисто кайф. Да, пиздец. Ну, что я могу сказать вам, блять? Пизда. Просто еще обидно то, что, блядь, сливаешь деньги на стриме по 15, по 12, по 20 тысяч, блядь, минус 60 тысяч здесь. Я только 30-ку вывел э, с крайнего стрима, ну, позапрошлого. Крайнего стрима мы тоже в проебе на 12. А с позапрошлого вывели 30-ку, блядь. Я еще сюда сейчас закинул 60, и просто, ну, это въеб, просто полнейший въеб по деньгам. Вот, ну, это обидно. Это как бы, это прям хуёво. Есть пиксельный камуфляж, если он сейчас заапгрейдится, это будет мега хуенно. Стоит 1200, короче, ну, блядь. Давай, да-да, нет-нет сделаем. Даст не даст использовать баланс, блядь. Что мы делаем? Мы делаем, ну, не знаю, 7000 рублей, блядь. Не, ну это пиздец. Ну, конечно, дошли до 80, но это хуйня. Плюс 20 деп но это мало, это хуйня. Ну, хотя бы 7к дай, блядь. Пиздец, апгрейды вообще не заходят, блядь. Всем... Ну, да съебало просто, ну реально Там сейчас буду, ой, выданный баланс Тебе же должно быть плохо, но это не выданный балик Реально Я по поводу выданного, невыданного баланса Говорил на стриме И те, кто сейчас смотрят этот видос подписчики с твича все прекрасно понимают Я там все это объяснял, как это все работает И когда и как Короче, суть в том, что, ну, блять, сейчас баланс мой Типа, ну это пиздец и реально подзаебало, 30к был вывод, потом 12к сегодня вот был стрим, я въебал, и пиздец. Ладно, всем спасибо, надеюсь ролик в любом случае понравился, и вы лайком поддержите, наберем посмотрим. Немножечко пошалим, всем пока, дорогие друзья, это был Человек.